Часто люди хотят избавиться от каких-то неприятностей, проблем и тому подобного рода вещей легким способом. Честно, я тоже так хочу. Но возникают иногда такие интересные истории, которые заставляют задуматься. Я часто сталкиваюсь с тем, что люди разводятся, потому что у них есть много причин претензий к своей половинке буквально вчерашняя история когда женщина пришла и она говорит он мне говорит я должна меняться как я если он такой очень часто это является причиной того что люди не идут даже в семейное консультирование потому что жена уверена что надо мужу прийти сейчас психолог ему расскажет какой он козел муж уверен что это жена дура и надо ей идти к психологу и выправлять свою голову и таким образом Каждый считает, что все не из-за меня. Итак, истории, которые возникают при смене человека. У меня их, наверное, две. По факту гораздо больше. Итак, одна умная женщина сказала следующее. На меня кричал муж. Я развелась. Теперь на меня кричит начальник. Правда же странно? Ко мне привели одну женщину, которая наконец-таки избавилась от своего мужа-тирана. Просто возраст. И к ее удивлению, вдруг откуда ни возьмись, появляется его племянница, которая теперь терроризирует ее. Как часто смена слагаемых ведет к той же сумме. Правда, удивительно, что тот закон, который мы знаем с первого класса, прекрасно работает. Почему, когда люди ко мне приходят для сохранения семьи и для восстановления отношений друг с другом, даже если приходит один человек, иногда это приходит мужчина, иногда приходит женщина, иногда это пара, иногда даже ребенок с мамой, иногда ребенок со всей семьей, то я очень рада потому что сейчас мы сделаем все, чтобы у них было дальше все хорошо. И при желании это можно как-то скорректировать. Гораздо сложнее, когда люди все разрушили, а проблема не решилась. Что значит все разрушили? Время линейно. И нет семьи, в которой не ругаются. Нет отношений, в которых... Нет каких-то этапов, когда мы развиваемся и идем дальше. Нет того, что мы развиваемся одинаково, вдвоем, и у нас все в унисон, всю жизнь. Мифы есть, но реальности такой нет. Есть миф про людей, у которых все получается, все легко, они всегда счастливы, но реальности такой нет. И тогда почему-то смена работы не приносит желаемого результата. Более того, что ко -то мне подсказывает, что если у нас есть нюансы в одной сфере, не поверю, что их нет в другой. Другой момент, что в разных сферах мы их ощущаем по-разному. Когда у нас есть потребность пострадать. Нам никто не помешает ее реализовать. Я часто говорю такую фразу «магнит на дураков стоит у нас». Понятно, что «дураки» здесь в больших кавычках. По разным причинам у людей возникают данного рода потребности. То, что они не здесь, это даже без разговоров. Неужели действительно есть люди, которые хотят, чтобы их били? Неужели есть люди, которые хотят, чтобы на них кричали? Неужели есть люди, которые хотят, чтобы над ними издевались? Естественно, нет. Это же очевидный факт. Однако жизнь показывает, что близкие люди, и именно близкие люди ведут себя крайне неосторожно по отношению к нам, они позволяют себе какие-то такие вещи, которые нас обижают, которые нам неприятны. И знаете, что удивительно? Меня обидели, мне неприятно, а тот человек, который это сделал, почему-то он даже не заметил этого. Удивительно, почему? Возможно, потому что у каждого человека свои потребности. Итак, от переменами слагаемых сумма не меняется. И если у меня есть какая-то проблема, я могу менять людей, менять работу, менять города, менять страны. Но, как говорил один умный человек, мы всегда себя берем с собой. А система «Я-Мир» работает безукоризненно. Мир всегда есть отражение меня. И иногда люди пробуют несколько раз... Разные замужества или разные женитьбы. Возможно, потом они и придут к выводу о том, что пора что-то решать. А возможно и нет. В последнее время у меня удивительным образом появились клиенты, которым 50+, плюс, причем хороший плюс. И я рада, что эти люди решили, что достаточно страдать. Достаточно испытывать те негативы, которые были с ними на протяжении всей жизни. Когда нам 20, нам кажется, что эти страдания закончатся. Очень много событий, многие вещи мы можем даже не заметить. Когда нам 30, нам эти страдания очень не нравятся. И мы ищем человека, с которым мы страдать не будем. Когда нам 40, мы убираем людей из своей жизни и пытаемся не страдать, потому что нам никто не доставит неудобства. Когда нам 50, эти страдания мы пытаемся сделать частью своей жизни. Когда нам... А когда нам жить? Когда нам жить так, чтобы радоваться жизни, чтобы не страдать? Когда нам, наконец, можно стать самим собой? Вы действительно думаете, что вы пришли в этот мир пострадать? Да, я понимаю, что даже Виктор Франкл определял страдание как смыслообразующий момент. Но есть, кроме этого, еще два смыслообразующих момента. И страдание – это самый простой способ ощутить свое присутствие в этом мире. Мы с него начинаем. Ребенок плачет когда его что-то не устраивает. Иногда эта стратегия в виде страданий остается с нами на всю жизнь. Может быть, пора чуть-чуть повзрослеть и перестать быть новорожденным, который плачет и гадит, гадит.